Я вам серьезно говорю, берите и показывайте деньги. Смотрите, ребята, сколько денег я заработал в Globoxwave. Смотрите, смотрите. Как ты это делаешь, нагревай. Ну, я же тебе рассказываю. Да когда что, правда, что ли? Да, правда. Хочешь, делай. Не хочешь? Блин, не Мне надо еще три пачки заработать завтра. Понимаете вы? Все, я желаю вам всего доброго. Обнимаю вас всех и молюсь за вас.